Привет, друзья! Привет, друзья! Давайте сегодня поговорим о том, почему комментарии попадают в спам и как этого избежать. Если вы дорожите своим каналом и желаете того с же своим друзьям и подписчикам, то, пожалуйста, соблюдайте правила Ютуба. Итак, поговорим о комментариях и спаме. Почему комментарии оказываются спаме? Какие же комментарии могут попасть в спам и чем это грозит? Комментарии, ну, скажем, во-первых, комментарии, содержащие себе какие-либо ссылки, совсем не имеет значения, ведет ли эта ссылка за пределы YouTube, либо перенаправляет на другое видео или канал. То есть вы присылаете мне ссылку, посмотрите типа мой ролик по этой ссылке. Но ничего больше, кроме этого, не указывайте. Таким образом роботы это все анализирует и отправляет в спам. Через некоторое время вы получаете бан. Через некоторое время вы получаете. Закрытие канала. Далее. Вы сами можете решить и одобрить такой комментарий. Или удалить его. Желательно, чтобы не страдал подписчик. Лучше его достать из спама. И одобрить. Далее. Нестандартные комментарии. Это комментарии, которые используют различные символы. Многие там присылают сердечки, плюсы, скобки. Это недопустимо. Постарайтесь этого не делать. Дело в том, что роботы не в состоянии прочесть такие послания и автоматически их блокируют. В этом случае также вы сами вправе решать, одобрить, удалить этот комментарий. Третий варианте комментарии, несущие никакого смысла и по сути никак не связаны с содержанием видео. То есть видео нужно комментировать. Если видео о море, значит надо комментировать это море, какое видео красивое, там, хорошее. Ну, в общем, со смыслом комментарии, а не просто, типа, э, например, лайк, или понравилось, палец вверх, или, или, наконец. В общем, это недопустимо. Нужно писать по длиннейшим комментарии, разумеется, со смыслом под смысл этого видео. Тогда робот, наоборот, поднимает ваш канал выше на Ютубе. Итак, четвертая, последняя у нас заключительная часть про комментарии. Если вы очень часто отправляете комментарии, то Ютуб такие может начать отправлять их в спам. Почему? Потому что даже несмотря на то, что хорошие и содержательные комментарии, но сообщения слишком часто посылаете. И робот понимает это. Зато принимает таким образом, как будто бы, что это накрутка идет. Понимаете, это вот тоже недопустимо, не надо делать. Одно и то же, одни и те же комментарии писать всем подряд. Робот этого не понимает. Это не человек. Ну, далее, если вы действительно хотите привлечь к себе, к своему каналу внимание, то пишите содержательный, как я выше говорил, э комментарий. И по смыслу, который связан с видео. То же самое, когда вы вставляете видео, пишите конкретно, что в этом видео снято. Это тоже очень во многом зависит на, на площадке YouTube. -а, которые попадают в ленту YouTube. очень много каналов множество каналов поэтому чтобы ваш канал попал в ленту он должен содержать в себе те вещи которые вы сняли в видео Игорь, скажите пару слов я хочу сказать что я хочу сказать что прежде всего отписки происходят у всех Поэтому можно вполне успокоиться, вполне нормальная практика, реакция, когда человек подписывается на канал, потом перестает смотреть, его отписывается. Это не значит, что ваш контекст стал хуже. Конечно, все может быть необычно, не дело в том, что ваш контекст стал плохим или хуже. Все может быть, вы сказали о подписчиках, почему отписывается. Да, этого не стоит бояться, но... Нужно обратить, просто необходимо обратить внимание. Самое главное, то, что нужно обязательно смотреть, это процентное соотношение отписок и подписок. Если отписки от канала превышают подписки, то это серьезный повод задуматься. Либо вы набрали эту на аудиторию, либо вы что-то неправильно делаете, либо поменяли тему канала, какие-то видео стали плохие, загружать и прочее. То есть начали выпускать видео, которые не сходятся с изначальной тематикой. И чаще всего по этим двум причинам активно отписываются подписчики от вас. В этом случае ваш канал начинает глубоко говоря умирать и надо срочно принимать меры. Также не стоит отписываться от тех, кто вас постоянно смотрит. Если вдруг один раз он не посмотрел, два раза не посмотрел, то... Не стоит отписываться, потому что все мы взрослые люди и прекрасно понимаем, что невозможно даже за месяц, иногда, если у вас много подписчиков, попасть к этому человеку и посмотреть его ролик. Поэтому обязательно зайдете, посмотрите ролик 2-3, ну как будет у вас время. Не стоит отписываться просто так. Простые отписки тоже они... Наверняка вредят каналу, потому что робот тоже за этим следит. Если от вас, допустим, вы отписались, от вас тоже отписались, вы опять отписались, от вас опять отписались. Получается таким образом, что от вас отписываются, отписываются, отписываются, и робот принимает это за то, что канал ваш неинтересный, он задвигает его туда-куда-то. Внутрь Ютуба далеко-далеко. Поэтому старайтесь не отписываться друг от друга просто будет возможность посмотреть видео и обязательно ваше видео нет нет до посмотра это вполне нормально и вполне э, стоит это делать поверьте ну, спасибо за внимание рад был с вами общаться рассказать интересно все комментарии и прочее Потом решил пальчики размять, туда-сюда, но ну и в результате я нашел новую мелодию. Я так малость исполнил ее, потому что приду. А потом, позже, тогда, может быть, песню даже на нее напишу, выложу.